Нет, нет, нет, ты чего? Я вообще не стараюсь следовать современным трендам и современной моде, но вот это вот, слушай, это реально крутая штука, это реально крутая штука, это настолько крутая штука, ну что, ну вот просто, ну вот просто пипец какая крутая штука. Ну серьезно, она классная. Господи, что не лето, то каждый год обязательно какая-нибудь хитовая приблуда-то появляется. В 2016-м это были покемончики, наши с тобой любимые, конечно же. Но в 2017-м абсолютным хитом стали вот такие вот штуковины, именуемые спиннерами или спиннерами. Сегодня я расскажу тебе и твоим друзьям о том, как и вообще откуда появилась вот эта вот хреновина, как ей правильно пользоваться и для чего нужна-то она вообще. Погнали. Изначально спиннеры появились в конце 20 века, в 1993 году, и придумала их девушка Кэтрин, которая была химиком. Женщина излагала две версии, как она придумала подобную вещицу, но я предпочитаю историю, что из-за патологической мышечной утомляемости Господи, Кэтрин не могла играть со своей дочерью, поэтому мать сделала для нее игрушку, похожую на нынешний спиннер. Девочка же показала самоделку своим подружкам, а те захотели себе подобную. В итоге, женщина получила патент на новую игрушку для рук, но из-за низкого спроса на подобную приблуду, в 2014 срок действия патента закончился и продлевать его Кэтрин не стала, однако уже в 2016 первые современные спиннеры появились в продаже, но завоевать рынок им удалось только в этом году. Сам же спиннер представляет собой очень простую конструкцию, которая состоит из подшипников в центре и как правило трех лепестков или ответвлений корпуса. Чтоб ты понимал, то существует аж несколько разновидностей все эти вертелки для рук отличаются размерами, дизайном и материалом корпуса. Я приобрел себе спиннер красного цвета а-ля Product Red, как пошутил один из зрителей моего канала, что весьма забавно, и сделана моя крутилка из довольно качественной пластмассы или же подобного увесистого материала. Хотя, чё я тебя обманываю? Во-первых, спиннер был со странными шероховатостями уже из коробки. Во-вторых, я уже как повертеть свою игрушку успел, так и в метро на глазах у нескольких товарищей пару раз уронить так все-таки каково главное предназначение новый я бы даже сказал за разные безделушки впрочем спиннер это своего рода антистресс девайс который может мелкую моторику развить к примеру и на этом все весь функционал крутилки заканчивается однако можно взять свой iPhone 7 Plus и крутить спиннеры на смартфоне за плюс-минус 60 тысяч рублей выглядит это неплохо согласись стоит ли покупать данную фиговину решать Лично тебе, так как стоит подобное удовольствие не сильно дорого. Ценник на самый дешевый спиннер стартует от 150-200 рублей. И опять же стоит учитывать некоторые нюансы, типа как материал корпуса, качество этого самого материала и так далее и тому подобное. На связи был канал Apple Finder, совсем скоро увидимся, до встречи, пока!